Всем привет, с вами Артём, и это зомби. Их очень и очень много. Нет, их просто нереально много. Да-да, это зомби-апокалипсис в Майнкрафте. И теперь это уже не те зеленые зомби, а что-то совершенно иное. Эти зомби эволюционируют каждые 10 дней. В скором времени они научатся быстро бегать, ломать блоки и не только. Я поставил себе цель выжить целых 100 дней на сложности хардкор в этом страшном мире. Во время своего выживания я должен искать оружие, еду, патроны и даже медикаменты. Мне необходимо тщательно построить и укрепить свою базу для финальной битвы с этими уродами и сделать все возможное и невозможное, чтобы продержаться эти 100 дней. Наше выживание начинается прямо сейчас. А если ты еще не подписан на мой канал и не поставил лайк, то сделай это в ближайшее время. Для моего канала это очень важно. Ну что ж, мое испытание начинается. Так, первый день. О, зомби. О, ну ч, ко мне? Так. Не, не не ребятки. Ай, нога-нога-нога-нога-нога. Да, первая секунда моего хардкорного выживания, а меня уже учили первые зомби. Хорошо, что рядом со мной был дом, и первым делом я решил его, конечно же, облутать. О, ключи опроволка, кстати, ее надо собрать. А, по идее она должна убивать зомби, но в этом моде почему-то она этого не делает. И действительно, но все же я решил ее собрать. Мало ли, сможет мне чем-то в дальнейшем пригодиться. Кстати, в холодильнике я нашел свой первый железный слиток, ну и прочий ненужный хлам. Поднявшись на второй этаж, я встретил еще одного зомби. Но так как у меня не было оружия, мне пришлось отбиваться чем что было. Из него, как всегда, выпала гнилая плоть, которую я сразу же выбросил. Да, капец тут не убран, никто не убирал, хозяин, вы... А. Понял. Вопросов не имею. Посмотрите, ребята, это же, это же маленький Голем, ребят. Лайк за Голема. Ребята, что какие-то быстрые для первого дня. Так, ладно. Да, для первого дня зомби какие-то быстрые. Но времени на размышление у меня не было, поэтому я двинулся дальше. В другом доме я опять же нашел колючую проволоку и, конечно же, взял с собой. Также я обнаружил шалкерский ящик, который мне очень пригодится, так как в нем можно хранить вещи и при этом освободить место в инвентаре. О, кстати, ребята, тут есть такие данжи, специальные, вот они спавнятся сами просто. По карте такие маленькие данжи разные. И в них с небольшим шансом, ой, я уже вижу, есть в центре ящики снабжения. Кстати, в этих ящиках можно найти разную броню, оружие и прочие ресурсы для успешного выживания. Но так как у меня не было кирки, мне пришлось на время оставить это место и пойти исследовать местность. На втором этаже я обнаружил зомби, который застрял в паутине. И мне в голову пришла гениальная идея. Если паутина их замедляет, то согласитесь, это идеальная ловушка, которая поможет мне в дальнейшем. Также в сундуке я нашел свой первый автомат, что меня конечно же сильно обрадовало. И первым делом естественно я пробовал его на этом зомби. Но патронов было мало, и мне пришлось экономить. Забрав всю паутину из сундука, которая послужит обороной для моей базы, я также решил собрать с собой и кровать. Ведь спать никто не запрещал. И здесь следует кое-что сказать. На этой сборке нет обычной жизни. Все делится на части тела. Самое важное ⁇ это тело и голова. Ведь повредив их, ты сразу же умрешь. Поэтому существуют медикаменты позволяющий поддерживать свое здоровье. Но пока у меня их нет, нужно передвигаться очень аккуратно. Капец, сколько их? Первая ночь, и ко мне уже потянулись зомби один за другим. Благо, я успел найти себе достойное убежище. Им послужил амбар с водонапорной башней. Но полностью назвать это безопасным местом нельзя, так как зомби нашли способ ко мне. Пробраться. Ты не чувствуешь себя уставшим, чтобы спать? А, ну да, конечно. Я же не могу спать. Да, кровавого спать нельзя, к сожалению. Поэтому придется ждать. Ждать либо своей смерти, хотя мне кажется, они настолько тупые, что они сюда даже не зайдут. Хоть зомби и были не особо умные, но это пока был первый день. Кстати, в сундуке я нашел дробовик, и к нему несколько патронов. Ну а также там лежали бинты и какая-то записка. Прочитав ее, я узнал, кто жил здесь до меня. Этот человек каждую ночь отбивался от нападения зомби. Постоянно жил в страхе и, видимо, был заражен. К сожалению, он погиб. Согласно записи, это был его 38-й день выживания. Надеюсь, я не закончу, как он. Да, забыл упомянуть еще очень важный момент. Сейчас... Кровавая луна, и в ее время ты не можешь спать. Также по миру спавнится зомби в огромном количестве. Случается она не слишком часто, но проблем может довольно много принести. Подбивавшись от местной орды зомби, которые окружали меня со всех сторон, я решил срубить Лиану. Никто не знает, будут они подниматься или нет, но от греха подальше я все же от них избавился. Так, ну вот... В принципе первый день закончился так второй день да теперь жесть что вас так много тут да наконец-то я выжил свой первый день но это было еще далеко не конец а только начало вдалеке я заметил мельницу и сразу же пошел ее осматривать о oh, ты за мной <соспит> ну пошли Зайдя внутрь, я увидел лестницу, ведущую наверх. А рядом с ней печку, верстак, какие-то бочки и ящик снабжения. Из него мне выпали какие-то механические детали. Я решил попробовать пробраться вверх по лестнице. Но к сожалению, пришлось ставить под собой блоки. Но и это мне не помогло. Поэтому я все-таки решил уйти и вернуться, когда уже придумаю, что с этим мне делать. Позже я подумал добыть себе дерево чтобы из него сделать забор, а он нужен мне, чтобы заделать ту дыру у своего убежища, через которую ко мне проникали зомби. Из добытых досок я сделал себе сначала верстак, потом палки, а уже потом сам забор. После этого дыру я заделал досками и наконец полностью закрыл дыру своим забором. Все, кипит нет и значит они сюда по идее не должны пройти но мне кажется тут нужно еще осветить территорию чтобы они так сказать не спавнились тут дальше я решил немного укрепить свое жилище разместив возле входа немного паутины и колючие проволоки может это и не очень надежно но это хотя бы сможет их немного остановить ведь скоро снова ночь и надо быть Готовым ко всему. По идее она не наносит урон даже мне, поэтому да. Они хотя бы будут немного замедляться, надеюсь. Наступила очередная ночь. а Это значит, что скоро они придут за мной. И я не ошибся. Эти зомби меня сразу же учуяли. И линулись покорять мою крепость. Только у них ничего не выйдет. Офигеть. Мне кажется, у вас опять слишком много, ребята. Вы чё? Так, ладно. Где моё оружие А, у меня там один патрон. Кстати, паутина помогает. Паутина действительно помогла. Теперь они были довольно медленными. И угрозы мне особо не представляли. А значит, мой план сработал. Всю эту ночь я убивал и убивал этих зомбаков у своего дома. Каждый раз приходили новые. Но как и остальные, они также попадали в мою ловушку. Ну и под утро нового дня я уже добивал последних зомби. Которых уже было не так много. Но все-таки они откуда-то опять лезли. Так, это тоже придется ломать. Я решил добить наконец свою и залезть по этой лестнице наверх. Мои попытки попасть туда были очень сложны. Но я понимал, что там скорее всего лежало что-то очень и очень ценное. И я не ошибся. Ну-ка. <звыр> <звыр> так, ребята, походу я сорвал немножко джекпота. Наверху лежало огромное количество ящиков снабжения. Я честно не ожидал, что встреча наверху именно это. Не зря я все-таки решил сюда сходить. В них я нашел несколько железных деталей, а также какой-то обсидиановый слиток, чему я очень удивился. Обсидиановый стальной слиток. Ничего себе. Позже я решил исследовать новый дом, который, по-видимому, был уже заброшен. И в нем я наткнулся на что-то действительно интересное. А это что? В подземелье. Ммм, ничего себе. После тяжелых раздумий, я все-таки отважился спуститься в подземку. Мне было жутко интересно, что там находится. Но спустившись туда, меня уже кое-кто поджидал. О, привет! Убив очередного врага, я задумался, что если здесь зомбак, то скорее всего он тут не один. Но меня это не останавливало, я хотел изучить эту шахту по максимуму. Может даже удастся что-то добыть. Спустившись еще на один уровень ниже, я нашел кое-что действительно страшное. Я, конечно, не уверен, но... У меня есть подозрение, ребята, что это э, логово красных зомби. Да, ребят, я был абсолютно прав в том, что я нашел... Это реально было логово опаснейших на данный момент зомби. Их отличие от обычных простых. Эти твари могут появиться как на поверхности, только ночью. Они имеют больший размер, красные глаза, огромное количество хп и к тому же наносят нехилый урон. Я сделал так, что по карте в разных местах спавнится вот такое их логово. Оно чаще всего представляет собой несколько красных блоков, похожих на плоть, и конечно же их спавнер. К счастью, такое можно встретить только в каких-то подземках, шахтах и в заброшенных лабораториях. Единственный способ уничтожить их логово, это обеспечить максимальное количество света и разрушить их спавнер. Но самое крутое, что именно в таких местах можно найти разные крутые вещи, как я например нашел здесь алмаз, золото, водичку, ну и прочий ненужный хлам. Я сразу же осветил эту территорию, чтобы эти монстры не появились. А после этого я разрушил их главной спавнер. Это что? Моему удивлению не было предела. Поехав на вагонетке, я заметил какую-то необычную дверь. И я уже понимал, что мне удалось найти. Как красиво. Подземный бункер? Чё, серьезно? Там дверь Ой, это какая-то вода что ли какая-то? Чё это такое? А, так, тихо Ясно Ходит какая-то кислота что ли Это был какой-то подземный бункер. но пройти туда было невозможно из-за залитой опасной жидкости В сундуке я нашел пистолет с одной боймой, бинты Опять какую-то книжку и много паутины. И конечно же, я все это себе забрал. Прочитав записку, я понял, что тот, кто нашел этот бункер, пытался туда пробраться. Но опять же, жидкость всячески препятствовала этому. А значит, прежде чем туда не идти, надо придумать, как ее убрать. Ведь там 100% что-то есть интересное. Я провел в этой шахте целых три дня. Но кроме прочего лута, угля и железа, в самой подземки я больше ничего не нашел. Поэтому, недолго думая, я отправился снова на поверхность. О, ребята, спокойно, стало реально много. По прибытию меня снова встретила толпа разъяренных зомби, чему я уже не удивляюсь. Поэтому моим радикальным решением было поставить у входа паутину и ждать, когда они в ней погибнут. Офигеть. Ну тут двое. Я нашел не менее интересный дом, чем предыдущий. В нем было несколько зомби, но это мне не помешало зайти внутрь. Все входы были зарыты камнем, а внутри лежало несколько ящиков и паутины. Я понял, что здесь ничего нет нужного и двинулся дальше. Еще два дня я провел в шахте, но кроме булыжника и угля ничего не добыл. А на девятый день я уже полностью укреплял свою базу камнем и паутиной, чтобы у зомби было мало шансов ко мне пробраться. Я понимал, что на первое время меня это спасет, но скоро будет десятый день, а это значит, что у зомби еще станет больше мозгов. И поэтому пора уже было всерьез задуматься о смене своего Местоположение, но сначала мне предстояло выжить эту ночь. То, что вы видите сейчас, нет, вы даже не представляете, сколько их набежало. Охренеть, ребята, вы просто посмотрите на это, вы просто посмотрите на это месиво. просто, меня так лагает сейчас. На тот момент у меня очень жутко лагал Майнкрафт, потому что этих зомби было нереально много. А что будет дальше? Я даже боялся себе этого представить. На протяжении всей этой ночи я убивал зомбаков, которые попали в мою ловушку. Я сделал так, чтобы зомби сразу при подходе к моей базе Подарили яму, из которой им не убраться. Но когда они научатся ломать блоки, меня это уже не спасет. Так, ну это короче 10 день уже. Думаю самое время посмотреть, что изменилось. Какие мутации появились у зомби. С этого дня появились новые какие-то зомби. Они очень быстро бегали и спавнили с в огромном количестве. Я еле успел забежать в дом. И пока бежал, почувствовал себя героем фильма 28 недель спустя. Кстати, фильм классный, всем советую. Прикиньте, ребят. Э, сплю себе, значит сплю. Да. Поспал. Просыпаюсь и вижу вот это. Пацаны, вам хорошо? И как мне отсюда выбираться? Их было очень много, и в этот момент я всерьез задумался, что здесь оставаться уже слишком опасно, и надо искать себе уже новое убежище. Немного побродив по местности и подбивавшись от орды зомби, я нашел какую-то базу. И думаю, вы понимаете, что это значит. Так, а это что? О-о-о, ребятки, это что, база? Военная что ли? Ну-ка сейчас посмотрим. Но сразу идти туда я не хотел. Решил сначала облутать этот домик. Но для начала я заколотил окно от незваных гостей. На первом этаже я нашел ящик снабжения, в котором были механические детали. В печках, к сожалению, ничего не было. А в сундуке гнилая плоть и паутина, которая мне бы пригодилась. Ух -мо, сколько у вас. Так. О, вышка. Сразу давайте сюда, наверное, пойдем туда. Хотя бы спрятались. Так, факел пока собирать не было. Это что, это тут еще заспавливается. Так, новая локация для им И нифига себе. Это реально военная база, походу. Серьезно в палатке. Среди постояли эти часовые снайперы. Так, Кроваволона нет, это очень хорошо Но тут зомби Нужно осветить территорию Кстати, ребята, эта база Намного надежнее, чем Тут сарай Амбар. Эта база Действительно выглядела очень надежно Высокий забор И паутина не давали зомби пробраться Но единственный минус Что на самой территории Уже были зомби И надо было ее полностью осветить Иначе они продолжат там спавниться. Снаружи меня учили зомби, и мне пришлось сразу уносить ноги на саму базу. Они сюда не проберусь же. Нет, они могут пробраться. А, нет, они не могут, а вот так могут. Офигеть, сколько их. Жесть. Капец, ребята. 21 день, я только сейчас мог зайти внутрь, потому что зомби все появлялись и появлялись. Зашел в здание и первым делом заколотил окно, через которое они могли пробраться. Весь следующий день я зачищал территорию от зомби, который как будто спавнился бесконечно. Я очень надеялся, что на этой базе есть оружие и патроны. Особенно мне важны были медикаменты. Может тут не забаррикадировано? Пожалуйста, пожалуйста. Сначала я решил заглянуть в эту палатку. По-видимому, здесь отдыхали раньше военные. На стене я увидел карту, но последнего куска не хватало. В печках, к сожалению, ничего не было. В сундуке я нашел топор, немного хлебушка, курицы и отравленного картофеля. Ну а во втором я наконец нашел себе первый броню. По-видимому это была одежда солдат. Несколько оружий и патронов, чего мне сильно не хватало. А в последнем сундуке я нашел самые нужные вещи. Это были бинты и один пластырь. Наступила ночь, а значит, скоро я пройду почти половину своего пути выживания. Я побивал несколько зомби и весь день я потратил на освещение территории, так как она была очень большой. А зомбаки мне всячески пытались помешать это сделать. Так, ну наконец-то, блин, я уже тут, конечно, устал, блин, ждать, но тут зомби еще есть, кстати. А Опять, может, она. Антон был? Антон, блин. 15 разобрался дебильный. Оу, а ч вы опять появились? -то? А? Полностью территорию, к сожалению, светить не удалось. Поэтому зомби продолжат спавниться. Проблема была в том, что у меня не хватало факелов. Для них мне нужен был уголь. На второй палатке я сломал заклоченную дверь, а внутри меня ждал зомби, но я убил его без проблем. В сундуке я нашел пол чехла и стал его брать. А во втором самое полезное, это были палки, кирпичи и нитки. Остальное я тоже брать не собирался. Рядом с собой я заметил какую-то одинокую вышку. Поднявшись по ней, в сундуке я обнаружил палки, немного пороха, кирпичи, еду. Ее я конечно же взял и каску шахтера, она кстати тоже может пригодиться. Кстати факела я тоже все забрал, я понимал, чем больше тем лучше, но к сожалению минус в том, что любой свет приманивает зомби, но он был мне очень сильно необходим. Фигель какой большой. Еще одна ночь, снова так о зомби. Теперь они гораздо умнее и могут ходить группами. Я ждал, когда поскорее настанет новый день. Ведь мне нужно еще очень многое сделать. Да! Неужели? Ребятка, ребятки. Фух. Я истратил на них все патроны свои. Ребят, я это сделал. Двадцать пятый день. Фу. Почти половина пути, ребята, моего пройдена. А это значит, что мне нужно как можно скорее все обустроить. Ведь через пять дней они снова мутируют. Подпишись на канал, если тебе понравилось мое хардкорное выживание. Также поставь лайк. Напиши в комментариях добрые слова, мне будет очень приятно. Огромное количество времени у меня ушло на постройки локаций, съемку и сам монтаж. Так как скоро осень, ролики будут выходить нечасто. Если хотите, чтобы вторая серия вышла как можно скорее, то вы знаете, что нужно сделать. Ну а я желаю вам крепкого здоровья, не болейте. С вами был Артем, всем пока.